за качество звука вторая пятерочка за качество видео и третья сегодня сотня как минимум за мой внешний вид как вы видите я сегодня красотка потому что сегодня я была на съемках мужского женского и там меня девочки гримеры очень здорово накрасили поэтому вот, вот так вот нам с вами сегодня повезло как минимум я сегодня красивая не знаю как насчет умная но красивая точно а, да значит пятерочка за качество звука вторая пятерочка за качество видео а, так что-то я не вижу обратной связи сейчас посмотрю вышла ли я в эфир а то, может быть, у нас там и непонятно, что происходит. Пожалуйста, все, кто выходит, кто меня сейчас видит, вот, Галина, спасибо большое. Да, кстати, чатик читаю, ваш Дмитрий. Я поздравляю нас всех, что вы сегодня не опоздали, что вы сегодня с нами. Надеюсь, что с нами не ушли. Так, вижу, вижу, вижу. Здорово. Спасибо большое да вот катерина пишет за бусики обязательно тоже 5 а, да но сегодня за золотые ручки гримеров мужского женского мариночка танечка а я их очень люблю а, да ой гамбург на связи москва замечательно я видела там волгоград а, ну вообще просто прелесть какая вообще да напишите из какого вы города а я буду начинать так да я сегодня прям красиво да спасибо большое а, да вы знаете несколько дней мы с вами не виделись не слышались а, я просто как-то занималась своими делами как-то не до этого было хотя тем а, очень и очень много Ну, как вы понимаете вывести на чистую воду это же наше вообще занятие да и вообще вы знаете сегодняшняя тема очень показательна, и очень вот а, мне хотелось ее поднять ее затронуть ее разобрать потому что вы знаете вот на таких примерах э, мы понимаем какая мы большая сила а, на примере с владом баховым на примере вот с дочерью алсу на программе голос да а мы поняли наконец то что наше мнение очень важно и оно учитывается если раньше мы были просто ну какой-то серой может быть массой до да, которую э, ну, власть имущие не учитывали да то сейчас мы начинаем понимать какая мы сила это здорово это замечательно что наконец-то вот э, ну, мы люди да вот мы начали показывать свой характер И это я вас всех поздравляю с этим а, да значит на, на этом примере мы сейчас разберем вообще что же произошло с этой программой голос кто там виноват кто считает что кто-то виноват да кто обижается сейчас мы все разберем ну конечно же ксюша собчак она молодец вот в плане интриг в плане каких-то вопросиков она умничка но вот что касается алсу конечно же она почему-то с ней была довольно мягкой но бог с ней мы все равно все видим между строк нам помогает физиогномика и профайлинг и а сейчас я хочу просто а, вот а, ну, немножечко для начала расставить приоритеты а, знаете вообще а, но ну, есть определенные ресурсы вообще в мире да за которые всегда а, была борьба да но это ресурсы какие это деньги это власть то сюда же можно отнести популярность да а, это внешне ну то есть каждый из этих пунктов является какой-то ну скажем так вкусняшкой какой-то каким-то ресурсом да с помощью которого можно надавить на общество до да, надавить на других людей получить свою конфетку да а значит что это деньги власть внешность ум а, и а, ну в крайних случаях так как мы все с вами очень сентиментальные и а, очень сердобольные вообще особенно а, как женщины русские женщины да а, но ну, вообще а, здесь еще жалость имеет ну, такой ресурс да и вот с помощью вот этих рычагов манипуля ну, скажем тут даже не манипуляторы а вообще в принципе мы друг на друга воздействуем да и у кого этих рычагов больше тот что называется но ну, получается что в этой жизни преуспел да кто-то рождается в богатой семье и от этого он получает сразу априори много ресурсов да кто-то рождается красивым и получает опять-таки хороший бонус по жизни к чему я все это говорю к тому что ну как вы понимаете алсу как раз вот этот бонус получила изначально смотрите а вот из пяти тех бонусов которые которые я назвала, а у нее, но ну, самые такие, можно сказать, самые а, вкусные бонусы, да? Это ее семья не бедная, да. А дальше она наделена довольно таки большой властью в виде популярности, которую а, изначально создала ей семья, плюс, конечно же, талант, да. Она талантлива, а, но вот вот этот талант она как бы вот а, с, собрала и получился такой бонус в виде ну в виде популярности да то есть она очень популярным человеком была ну с молодости да она в общем то и как человек она не была вот прям какой-то скажем у меня никогда не было к ней претензий я ну я просто балдела от ее песен я от ее лично мне очень всегда нравилась она как личность потому что она пропагандировала семейные ценности всегда и что и, и продолжает делать, да. Ее песни всегда были очень душевные и всегда затрагивали какие-то нотки, да. Все клипы были очень хорошо проработаны и это тоже добавляло вот в ее популярность, в ее копилочку. Всегда добавляло, ну очень, очень такие вот хорошие а, плюсики, да. И это ну лично мне импонировало вот ну давайте кому алсу вот до этого скандала давайте вот абстрагируемся до скандала да вот кому алсу нравилось поставьте плюсик в чатик кому она никогда не нравилась или до скандала вот она вам не нравилась поставьте минус давайте посмотрим среднюю температуру по больнице а, да а, ну вот а сейчас я уже а вот вижу, вижу, вижу. А, спасибо большое. А, да, а, да, да, да. Вот про то, что а, голоса купила, мы сегодня это затронем обязательно, потому что тема сегодня именно это. Но я хотела начать именно вот с того, что а, изначально у человека а, были определенные ресурсы, да? И вот с этими ресурсами до этого скандала Алсу распоряжалась ими очень аккуратно. Она, ну вот, э, она очень скромно всегда выглядела. Она никогда не позволяла себе каких-то скандалов, да. Она всегда, э, ну вот, знаете, такая послушная девочка, такая вот прям. Ну, она мне всегда очень нравилась. И вот э, вот эта ситуация, как сейчас произошла, конечно, чудовищная. Но э, здесь, э, ну давайте. Разберемся, чья вина. Ну, а я, как бы, вот вижу: жирный-жирный минус. Светлана поставила, в основном все плюсы. Зоя тоже вижу ВКонтакте поставила. А, да, добрый вечер, кто подходит. А, так, так, так, нейтрально, нейтрально, да, скромная такая. Вот скромность ее украшала. Вот это вот действительно, она довольно скромный человек. При всех ее ресурсах она была очень скромной, и это очень здорово подкупало. И отсюда такая популярность. В общем-то, несмотря на то, что она сейчас ну, особо не светится, да, но все мы ее знаем как а, ту девочку из а, того клипа вот а, про... Помните, когда она с, как... Лолита, да, вот она Лолиту изобразила, очень здорово, прям вся страна в нее влюбилась вот с помощью этого клипа. Ну, ладно, да, давайте будем уже непосредственно разбираться. Вступительную речь я сказала, да, Зимний сад. Вот действительно, она просто потрясающе спела и влюбила нас всех в себя. Да, ну, давайте сейчас я себя немножечко уберу, чтобы не мешать. Просмотру клипов. Да, я покрасовалась, можно так сказать. Да, а значит, ну, давайте. Первый клип, первый фрагмент. И тогда пробор в другую сторону поняла. Да, значит, мне сейчас обратная связь нужна будет. Если будет со звуком все в порядке, плюсик в чатик поставьте. Если будет что-то не так, то поставьте минус. И смотрим фрагмент. Но правильно ли я понимаю, что вот это заявление об аномальном разрыве между Микелой и другими участниками, ты не признаешь? Это не соответствует действительности, что этот разрыв аномальный? Ну, Ксюш, ты можешь также зайти в интернет, посмотреть эту всю статистику. Микел, по-моему, всего лишь на третьем месте по разрыву. А, среди всех среди, сезонов по этому... «Голоса». Да, да. То есть, это, то есть есть вот самый большой интервал был именно у Данила Плужникова. Но давайте теперь по этому фрагменту разберемся. Значит, первое, что она она не сказала ни да, ни нет. Она покачала головой, нет, то есть она не признает. Не признает. А, ну, скажем так, ну тут даже упрямство больше. А, так, и смотрите, ты можешь зайти. Это такая отсылка к авторитету. Сейчас давайте еще раз. Ну, правильно ли я понимаю, что вот это заявление об аномальном разрыве между Микелой не другими участниками смотрите вот здесь у нее на лице немножечко презрения присутствует и челюсть приподняла она будет а, бороться за свое а, мнение а, да и в общем то здесь идет такая саботировка. напрягла подбородочек а, подняла челюсть а, вот борьба будет в виде саботажа а, дальше ты не признаешь это не соответствует действительности что этот разрыв аномальный. ну ксюш ты можешь так. Так, ну чуть-чуть увидели, качнула головой, но также зайти в интернет, посмотреть эту всю статистику. Микел, по-моему, всего лишь на третьем месте по разрыву. А, то есть она а, ну, естественно она нашла статистику подходящую естественно а, эта статистика а, ну, на, нашла в общем поискала хорошенечко явно готовилась явно а, по, ну естественно собиралась и это понятно в общем то а, ну вот идем дальше а, среди всех поэтанонов голос да, да, а... да то, есть это, то есть есть вот самый большой интервал вот смотрите вот, вот это притрагивание к носу это вообще когда человек волнуется во-первых у него руки идут вообще к лицу да но а второй вопрос притрагивание к носу вообще вот э, она как будто несла руки чтобы не дать себе сказать а, несмотря на то что она подготовилась но она понимает вот подсознательно понимает что эти три при ну то есть она на третьем месте ее дочка но те два примера которые но ну, перед ней она понимает что там чуть-чуть до Другие факторы задействованы да она отлично аналогически все понимает она просто ну сейчас ей надо это проговорить и она понимает что не все ей просто поверят она ну то есть вот эта вот а, информация которую она сейчас а, ну, забросит да она понимает что это недовольно недостаточно достоверная информация потому что если посмотреть с другой стороны на эту информацию то кто там а, Даниил Плужников, который действительно мальчик безумно талантливый и еще и инвалид. А у нас ну, так так уж заложено в нас, что мы всегда очень жалеем людей с ограниченными возможностями. Ну, в душе, в душе подсознательно. Все мы очень сердобольные, мы очень сентиментальные. И поэтому, конечно же, она понимает, что ну, не, не то. Вот понимаете, сравнивать палец с рукой, бы, ну, это это несравнимо это абсолютно другие весовые категории и вообще э, ну, другие вещи да но тем не менее эта э, статистика говорит за нее да и она должна ее проговорить но ну, вот палец немножечко так вот предохраняет ее от лишних э, таких вот слов потому что по сути вот алсу вот она она не не наглая какая-то э, ну, не обнаглевшая э, богатая девчонка да она Действительно, э, довольно скромный человек. И э, вот то, что ей сейчас э, пришлось оказаться в центре скандала, конечно же, это ее вина, но это, понимаете, это немножечко ну, не потому, что она так вот ну не потому, что она наглая. Ну, отчасти, да, отчасти есть там наглость, но давайте идем дальше. Был именно э, у Данила Пложников да а значит а, а, так так так и разве не мошенничество а разве не преследуется а, да насчет закона это а, знаете я про листьево посмотрела и там вообще у меня волосы дыбом стали ну ладно про листьево я надеюсь я еще а, расскажу да но давайте идем дальше здесь я все-таки не юрист и а, я разбираю невербальное поведение идем дальше а, что произошло что все-таки произошло на голосе произошло то Ну, смотрите вниз смотрит конечно же это жест покорности да а дальше почему никто не был готов но а, но ну, вы знаете вот это вот а, к чему никто не был готов в том числе и она дело в том что а, ну так уж вышло что ну уже сколько времени после перестройки прошло и вот все это время у нас всегда все решалось с помощью денег а были бандитские времена потом ну, пошли уже другие времена но ну, то же самое те же бандитские но понимаете деньги всегда ставились ну вот самым главным самым таким вот важным приоритетным направлением да и у кого всегда были деньги деньги, а еще и власть а это все у нее всегда было да а, получается что ну достаточно просто но есть какой-то а, товар в магазине она просто привыкла а, приходить и покупать и вот вот эта вещь а, кстати вот про евровидение когда она второе место а, заняла я не знаю насколько там действительно заняла она или нет но судя по всему там конечно же какую-то лепту внес ее а, отец а, безусловно это ну, это понятно ну, не, не знаю может быть я что-то и не, не так пони, понимаю но это уже дело прошлое но вот в том случае это было естественно да но почему тогда мы все не встали против этого во первых мы еще не, ну, не понимали свои силы во первых во вторых а это было довольно аккуратно сделано и незаметно а в третьих это было не против нас не против нас наших сограждан потому что евровидение это какой-то дальний такой э, конкурс да где она отстаивала нашу страну и поэтому а чем нам возмущаться даже если там все купили да, в общем то нам неплохо в нашу страну приехала второе место в общем то ну и мы все как-то вот это не заметили и для нее стало естественным понимаете вот это вот э, ну а единожды когда вот это происходит да даже если это напрямую ей не говорится даже если это как-то ну, механизмы какие-то но ну, такие незаметные все равно она понимала видимо и у нее в сознании отложилось что за деньги можно порадовать своего ребенка как когда-то порадовал ее отец да и она тоже в общем то ну она естественно как любая мать любит своего ребенка и ну как мы дальше разберемся там было хорошее вливание денег и хорошая заинтересованность и естественно она ну вот если бы это произошло вот с евровидением то не вопрос Ну, а здесь получается она обидела наших сограждан а, таким образом но ну, немножечко она переборщила и судя по всему просто слишком много она своей энергии своих ресурсов туда вложила и соответственно получила результат и сейчас она говорит что никто не ожидал да она этого не ожидала но вот ее действие произвели вот такой вот эффект а, да. конечно все сошлись на том что сама система как об этом заявил и первый канал сама система голосования была несовершенна но нашла крайнего называется да сама система была несовершенна да абсолютно несовершенно и несовершенна. Ну, тут понимаете одно дело система второе дело это личные ну вот личные установки вот в этом плане конечно же а, к сожалению, ну, во-первых, она как бы вот отсылает от себя, ответственность убирает, да, это не я виновата, это виновата система. Но на самом деле, конечно же, виновата она. Конечно же, она была кровно заинтересована в том, чтобы победила ее дочка. И, конечно же, она все сделала для того, чтобы она победила. И э, она не думала о том, что другие дети, они не обладают такими ресурсами, ей было важно, чтобы ее дочка была довольна. Тут даже не в каких-то ну, статусных вещах э, дело дело в том что вот ей действительно хотелось сделать приятно своей дочери знаете вот как дочь пришла в магазин говорит я хочу вот эту игрушку или даже дочь не сказала но э, мама увидела что дочь хочет эту игрушку ну значит надо купить эту игрушку да вот как э, многие мамочки сейчас э, ну вот кстати э, мамочки кто э, из вас вот действительно э, ну там приходите с ребенком в и а если у вас есть такая возможность и вы видите что вашему ребенку хочется это купить то конечно же вы покупаете напишите плюсик в чате кто в магазине также делает а минус кто не делает ни при каких обстоятельствах дожидается праздника там или еще что то но хотя в принципе какая разница сейчас или на праздник вообще в принципе если вы знаете что ребенок хочет эту игрушку то а пусть там через время но все равно вы ее купите вот давайте плюсик кто это сделает а минус кто это не сделает а, и просто сейчас а, если бы а, у Микелы был сказочный голос да совершенно верно но а понимаете для любого родителя а, его ребенок нет я ни в коем случае не защищаю никого я просто для любого родителя его ребенок самый лучший это она не может быть объективной вот алсу она не может быть объемом вот только мы с вами можем быть объективными да вот смотрим для нас все дети Дети одинаковые да и мы только можем объективно судить а, да, купить игрушку или отнять у другого вот кстати очень интересный вопрос задает алла вот вот здесь конечно же очень грамотно вопрос сформулирован но идем дальше и так получается что все мы стали заложниками но все мы стали заложниками ну то есть она здесь пытается из себя изобразить жертву а, но ну, да, я так понимаю что до конца она а, ну вот пока по крайней мере не считает себя а, виноватой а, до конца да она и до конца интервью там виноватой себя и не считает но она немножечко понимаете одну сторону только видит понимаете она видит только сторону своей дочери а, это мы с вами видим сторону и других детей и ее дочери, да, и мы здесь вот в этом плане Лобода очень грамотно Лободу я тоже вырезала. Сейчас идем дальше. В чем? Вот смотрите, здесь теперь замедленно и в конце какая эмоция у нее будет? вот видите эмоция вот это вот эмоция это презрение и а, презрение у нас на каких словах сейчас еще раз Получается, что все мы стали заложниками а в чем вот да мы стали заложниками этой ситуации но а, получается что она она действительно считает себя заложником ситуации но с другой стороны она а, чувствует досаду за то что вот на этот раз не получилось вот понимаете в чем фишка да она знала определенную схему по которой ну, можно до да, получить вот платишь определенную сумму да и получаешь определенное место. Она в общем-то его и получила, да, я подарила это место своей дочери, но сейчас возвраще, ну вот сейчас в данном случае она вот эта эмоция презрения, она как раз уместна в том плане, что она чувствовала раньше чувствовала, что она может прийти в магазин и купить, она может себе это позволить, да а тут получается она себе позволила а тут и раз и забрали то есть вот у нее здесь не состыковочка а все-таки при всей ее скромности ну вот вот это вот все-таки говорит о ее гоноре ну ладно идем дальше давай вернемся к результатам экспертизы первого канала 38 тысяч голосов которые они обнародовали как вот выявленную аномалию 38 тысяч голосов, которые помогли Микеле одержать победу. Ты же не можешь опровергнуть вот этот результат экспертизы. Ну, я не совсем согласна с убеждением, что эти 38 тысяч, даже если согласиться с этим убеждением, что они помогли Микеле. Даже если... Ну смотрите, ну так, я не совсем согласна, но и не особо она отрицает эти 38 тысяч, и это только доказанных 38 тысяч, неизвестно сколько не доказано. Но там прям четкое было расследование, и было выявлено, что кто-то явно заинтересованный, да, им, ну как минимум 38 тысяч голосов было отдано вот так вот. И смотрите, как она, ну то есть 38 тысяч... А, значит все таки она согласна вот потому по как она строит фразы потому как она на это реагирует она согласна что 38 да, предположим я купила 38 голосов до да, а перефразирую ее чтоб уже не мучиться да. вычесть эти 38 тысяч сомнительных голосов из общей суммы то каким образом это влияет на победу? За Микела проголосовало приблизительно 145-146 тысяч голосов. Всего всех голосующих, ну, больше 200 тысяч из 150 миллионов да, живущих в нашей стране. То есть рейтинги, на самом деле, были не очень высокие. Следующий участник, по-моему, получил 65 тысяч голосов, следующий — 37. Ну, то есть разрыв был большой. Ну вот 146 тысяч, ты понимаешь, что вот у меня 2 миллиона подписчиков в Инстаграме. Что такое 146 тысяч? Это 6-7% только моих подписчиков, да, я агитировала за Микелу. Ну вот, ну вот она по сути и сказала, да, 38 тысяч она купила просто тупо купила да а, а вторая часть голосов это подписчики из instagram а теперь а, ну дальше ксюша конечно же скажет вот эту фразу и я ее а, как я, я ее внесла сюда в презентацию да что что такое вообще конкурс конкурс это ну скажем так почему алсу изначально вот ее отец очень грамотно сделал он ее не посылал на конкурсы для того чтобы побеждать среди живущих в нашей стране вот если бы он ее послал на конкурс то какие бы он деньги не вложил к ней бы не было такого отношения да у нее не было бы поклонников потому что он бы сразу поставил ее против всех Понимаете, она бы естественно победила, тогда бы, может быть, не было этой шумихи, но никто бы ее не принял. А он очень грамотно поступил, он сделал клип, он он вложил деньги в ее продвижение не на фоне других конкурсантов, понимаете? Конкурс это вопрос про гордыню, это вопрос ну, статуса, где люди с равными возможностями, ну аля с равными возможностями а, должны побеждать, да? Вот а, у кого больше таланта. Здесь же она получается, что придя на конкурс она изначально обладала большим количеством ресурсов. Первое это деньги. Ни у кого из родителей не было столько денег, чтобы даже те 38 тысяч голосов купить. Да? А второе это 2 миллиона подписчиков я знаю что такое ну у каждого исполнителя неважно как давно он был популярен но у него остаются фанаты да у него есть такой фан-клуб и наверняка у алсу этот фан-клуб ну есть и естественно то какой она образ создала многие люди были ну просто влюблены в нее несмотря на то что она там у нее своя жизнь но все равно фанаты особая особая категория людей это люди которые готовы последнюю рубашку снять ради своего кумира и вот она обратилась к своим фанатам которые но ну, по сути это власть да она задействовала два рычага для того чтобы ее дочь победила для того чтобы ее дочь получила конфетку да и она сейчас это признает получается что два рычага из пяти было использовано причем два самых мощных рычага на сегодняшний день ну как бы э, сейчас уже становится э, уже уже но ну, мы становимся более осознанными да и вот э, все-таки э, знаете я читала у родзинского э, очень интересно он писал про царей вот э, те произведения которые вот особенно про александра II, прям там ну как бы его дневник был опубликован и как вас воспитывает в царских семьях. Они воспитывали будущих царей а не то что у тебя много прав а у тебя много ответственности вот в чем заключается вообще вот это вот смысл смысл того вот если у человека есть ресурс то это не право это ответственность вот здесь чуть чуть алсу подзабыла она понимаете она сейчас получила этот урок может быть впервые в жизни вообще она сама по себе может быть она бы для себя и не стала этого делать но как вы понимаете для ребенка ну хочется все да все отдать если ты знаешь что ребенок хочет эту игрушку вот я уже по чату видела что многие из вас готовы ну скажем так удовлетворить потребность ребенка если здесь мы видим что у человека есть много ресурсов то конечно же она изо всех сил старается эту игрушку ему дать но знаете здесь я вот позавчера или вчера по сделала и там написала а, у братьев стругацких а, были такие замечательные слова про рабов вот понимаете здесь немножечко буквально зачитаю вот этих слов а относительно этой ситуации как раз ну я я не знаю увидите ли вы связь но давайте я прочитаю и ну вот по поймете что я хотела сказать психологически почти все они были рабами рабами веры рабами себе подобных рабами страстишек рабами корыстолюбия И если волею судеб кто-нибудь из них рождался или становился господином, он не знал, что делать со своей свободой. Понимаете? А вот в чем проблема, в чем вот сейчас наша проблема в каждом из нас, к сожалению, живет раб. И получается, что вот пока вот это рабство из нас не выйдет пока мы не будем вот все подряд э, да, ну, стараться удовлетворить своих детей да вот если есть ресурс но ну, почему бы не купить ребенку вот эту победу да вот если есть у меня там допустим зарплата но ну, почему мне не купить там какую-то машину там не пособирать ребенку ну вот эту игрушечную большую машину до да, купить Ну или там еще что то а дальше и он снова торопился стать рабом рабом богатства рабом против естественных излишеств, а рабов, а раб, рабом распутных друзей, рабом своих рабов. Огромное большинство из них ни в чем не было виновато. Они были слишком пассивны и слишком невежественны. А рабство их зиждилось на пассивности и невежестве, а пассивность и невежество вновь и вновь порождали рабство. Вот к счастью, что мы все перестаем быть рабами. Мы вот это все вот эту ситуацию как хорошо что все восстали как хорошо что это было обнародовано и как хорошо что не все встали вернее даже никто не встал на ее сторону вот знаете вот это вот очень показательный пример после которого ни один новый русский ни один вот этот вот власть имущий или э, олигарх уже не станет делать таких ошибок как сделала алсу а, да э, так, сейчас следующий фрагмент. Давайте все-таки вернемся к нашим фрагментам. Я немножечко позволила себе морали, но вот здесь прям замечательные слова стругацких я не смогла не, не, не сказать. А, рабство в нас, а в них хамство. Вот хамство это как раз и есть проявление раба, который встал чуть выше другого раба. Понимаете, в чем проблема? Почему на Западе а, чиновники ездят на велосипедах да, на место работы и их это никак не коробит понимаете а наши если едут то это прям с мигалками и всю дорогу расчищают понимаете вот оно рабство вот оно в чем и я очень надеюсь что наши детки они все-таки ну как-то выйдут из этого вот пока мы не выйдем из этого рабства будет вот такая к сожалению попа а, да идем дальше на своих в своих соцсетях большую поддержку в этом смысле оказала конечно я и мое имя мои поклонники которые голосовали это правда и я повторю что я об этом сожалею я об этом сожалею но нет но она конечно же она сожалеет о другом не о том что она обратилась к поклонникам она сожалеет о том что ее поймали вот и все поэтому здесь сопли разводить не будем идем дальше так как ты объяснила Микеле, что результаты будут пересмотрены? Вот как ребенку, который уже стоял на этом пьедестале и знал, я что так, он номер я, один? Я и объяснила. Вот как? Можешь все вспомнить прямо Я сказала Микеле, сейчас такая ситуация, что а, может все поменяться, а, могут забрать а, твой приз. Все это потому, что... Видите, а, плечом... А вот эмоция презрения, видите, а, ну то есть а, по сути она объяснила, она не сказала дочери, прости, дорогая, я переборщила, я была не права. Нет, она она сказала, что вот видишь там система какая-то несовершенная, да, и, и и вот получается нас за попу поймали, да, ну грубо говоря. У тебя настолько много голосов и настолько большой отрыв от следующего э, конкурсанта, что люди не могут поверить, что это действительно так. Да, и я и при этом говорила, конечно, все мои поклонники за тебя голосовали. Ну, конечно, и у других конкурсантов этих поклонников у их родителей нету. А, да, вот, вот ключевая, вообще, ключевой момент, да. Тут, тут два очень важных ресурса было запущено, да. И нет, чтобы сказать дочери: Прости, дорогая, я хотела тебе подарить вот эту игрушку. Я была не права. Я переборщила. Я слишком, ну, вот, ну не рассчитала не рассчитала что можно что нельзя что такое хорошо что такое плохо да я слишком тебя люблю и вот я сделала. нет она сказала что вот система вот так вот видишь лю людям завидно все что у тебя такой большой разрыв людям завидно что у меня столько много поклонников понимаете вот вот вот как она сказала и как она в общем-то считает не думаешь что в этом но есть какая-то справедливость, что не твои дети, не мои дети, может быть, и не должны. Вот смотрите, вот здесь Ксюша прям золотые слова сказала. Участвовать и тем более выигрывать в таких конкурсах. Я условно директор большого канала. Делаю народное шоу. Вот я тебе честно скажу. Я бы, даже если бы Микела честно выиграла, абсолютно не было бы никаких экспертиз. Вот прям я вижу, что по какой-то системе набрала в зале, там люди руки подняли и подняли больше рук. Вот даже в этом случае, вот я, как устроитель шоу, никогда не дам дочке Алсу выиграть, потому что ну, я разрушу собственный бизнес и собственную сказку. В сказке выигрывать должна Золушка, а не дочка богатой женщины. В сказках всегда должен выиграть бедный мальчик. Вот ты сама говоришь, в третьем сезоне выиграл вот инвалид, да, как его звали? Да, я... Данил Плужников. Данил Плужников. Понимаешь, ну кто-то повозмущался, но не было народного гнева, потому что люди понимают, инвалид мальчик выиграл голос. И такая картинка всем нравится. А картинка «Дочка Алсу выиграла голос» людям не нравится, потому что это разрушает их сказку. Ксюш, я с тобой согласна, и поэтому я... Я с тобой согласна, ну не совсем она согласна. Говорю, что это ну, это отдельный разговор, конечно, я понимаю. Но ответить ей нечего. Она. Я с тобой согласна. Отдельный разговор. Ну, то есть, вот какие-то такие. Она так и не ответила. Почему, как бы, народ восстал, да? Но с другой стороны. Н народ восстал. И тут а, вот это вот а, немножечко презрение, но слабенько, не, не важно. Они... Ну я же не могу ее держать в заперти дома и сказать доченька, нет, ты не можешь выходить туда, ты не можешь участвовать там-то, ну как бы она же просто ребенок, она не ощущает себя каким-то особенным, отличающимся от других детей. Не да, ощущает. но ты можешь ее не ставить в центр света замечательно вообще она сказала я же не могу ребенку запретить вот ребенок же хочет эту игрушку да я же не могу ребенку отказать так вот в этом плане намного мудрее поступил ее отец как я уже говорила не буду повторяться вот он он просто не стал ее ни с кем сравнивать да он хочешь петь Давай, я займусь твоим продвижением до да? вложил какое-то количество денег нашел э, хороших специалистов до да? нашел действительно очень талантливых режиссеров там кто у нее над ней работал вот проработали имидж проработали все да и вот очень органично вписали ее в нашу эстраду да конечно же безусловно это было ну во многом за его деньги да но и она молодец она же показала в дальнейшем и она никогда ни с кем не сравнивать по крайней мере не сравнивалась вот с нашими соотечественниками да не было вот этой вот сказки понимаете где ее отец проплатил тупо первое место вот как я уже говорила поэтому конечно же здесь она абсолютно не права и еще и когда говорит что я не могу же ребенку запретить но ну, это просто какая-то глупая манипуляция для первого класса вот как-то вообще но ну, не смотрится и не воспринимается эта манипуляция поэтому ну а ей конечно же сказать здесь нечего поэтому она ничего не ответила на этот но ну, а здесь ксения собчак очень хорошо проговорила вот эту проблему а дальше много людей поддержало тебя и старалась как-то успокоить Микелу. Вот я помню, например, Света Лобода мне в интервью говорила, что она звонила и как-то участвовала в жизни. После. Вот Ксюша провокаторша. А Лобода сказала не так, но Ксюша же вывернула так, чтобы вот прям столкнуть лбами. Ладно, идем дальше. Для этого еще очень долгое время я участвовала в ее жизни через других людей. Ты доставала Видите, а получ... она сказала не звонила, она сказала участвовала в ее жизни через других людей, просто узнавала через других людей, чтобы это было мягко и незаметно. Вот что сказала Лобода. Я передавала информацию, я просила э, просто поддержать ребенка. Много было таких людей? Ну, во-первых, хочу сказать, что это неправда. Я смотрела интервью со Светланой, и то, что она продолжала какое-то общение э, после проекта... Ну, ну абсолютно неправда не было ну, естественно она этого и не говорила в общем то вот просто если понять что говорит лобода там друг другие фразы она не говорила что она звонила что она предлагала свою помощь она просто через других людей интересовалась судьбой дочери причем делала это скорее всего очень э, мягко для того чтобы не ну не никто не знал потому что там очень-очень тонкий момент очень неприятный момент для лободы тоже ей сейчас вот э, показывать дружбу салсу э, действительно к там идет вопрос о компрометировании вообще полностью этого конкурса а конкурс в общем то очень хороший и он действительно о том что у деток есть мечта да и эта мечта может осуществиться с помощью этого голоса да с помощью этого конкурса а тут получается такой удар под дых этому конкурсу да с помощью алсу да и получается что тут обижаться что все ну все просто не хотят компрометировать сейчас вот именно конкурс вот это вот Дети, ну вот это вот на начинание вот это вот это очень хорошее дело на самом деле очень классное дело вот если бы не вмешались э, с этими деньгами то оно бы и дальше продолжалось. это вообще ну, я знаю набрала. что она продолжала общение с другими детками из проекта но но вниз не хотела не она, не не она говорит и испытывает огромную жалость к себе и к своей дочери при этом ну то есть она не понимает абсолютно Лободу с таким осуждением да но может быть она, она понимаете она до конца не понимает в чем проблема да но она, она не считает себя виноватой настолько она думает что вот действительно виноваты виновата лобода да то что она общается с другими детками а вот смотрите как она дальше внушает еще и чувство вины светлане лободе не смекелы при том что Честно хочу сказать, Микела ее, можно сказать, боготворила. Потому что каждый наставник для деток, он действительно стал такой вот, ну, в, этом, в, в, в рамках проекта такой мамой, да, на которую они просто смотрели с открытыми ртами. Э, и ловили каждый взгляд и каждое дыхание. То есть для нее это просто Светлана Сергеевна, это вот просто, как она скажет, это все гениально. И даже в тех моментах, когда я не соглашалась и спорила с ней, она у меня переубеждала в обратном. То есть она просто очень хотела, Ведь чтобы ею были довольны. Она очень старалась, она действительно... И, кстати, она до сих пор очень хорошо не отзывается. Я знаю, что была какая-то еще история, что какой-то человек э, говорил вначале публично одно, а потом тебе лично извинялся. Можешь назвать его имя? Ксюша, я не буду называть имен. Были такие люди, были люди из цеха нашего. Ну, просто я, опять-таки, открыла глаза на многие вещи, на жизнь, на то, что не так все... Ну, в общем, сняла свои розовые очки в очередной раз что нельзя судить людей по себе наверное Ну вот это она слишком загнула нельзя ли судить людей по себе но здесь вот в данной ситуации она не права абсолютно и сейчас она получается что изображает из себя обиженку то есть все от нее отвернулись это она хорошая а все такие предатели вот что она сейчас сказала но здесь я абсолютно с ней не согласна и вот знаете как-то раньше у меня было другое мнение когда там я периодически периодически натыкалась на фотографии где она с дочерьми где она вообще с семьей я очень радовалась за нее потому что действительно очень скромная такая вот а, певица да а, несмотря на то что богатая она действительно с голосом она действительно ну она классная вот я, я реально была ее поклонницей сейчас я вижу что передо мной сидит мама которая вот за, за своего ребенка перегрызет глотку и даже если этого не надо она все равно ее перегрызет да она просто заберет выхватит она отберет у всех э, вот это ну, то есть и и вот казалось бы сейчас но ну, немножечко не тот не ту ноту она взяла для того чтобы объяснить эту ситуацию она как бы пытается продолжает себя выгораживать по сути она призналась в том что она во первых купила голоса во вторых она подключила своих поклонников фанатов Ну и это естественно что ее дочь победила то есть вот в данном, в данном контексте мне очень странно ее обида обида на ну вот на соратников по цеху здесь конечно же может быть пройдет время она одумается потому что но ну, я все же считаю ее довольно умным человеком сейчас возможно еще обида в ней ну это естественно что в любом человеке может да вот давайте что лобода говорила по поводу этой ситуации здесь у нее тоже много интересных таких моментов давайте посмотрим. Я... я Хорошо, ситуация с голосом. Давай так. Да. А кто тебе посоветовал, или это была твоя идея, сделать вот фотографию с двумя победить? Конечно, моя идея. Ну, потому что это мои дети. Потому что я их люблю. Ну, ты... не совсем ее идея, но, в общем-то, идея ей нравится. Поэтому вот это вот пожимание плечом естественно, моя идея там. Дальше. Понимаешь, что таким образом, как бы ничего я не понимал. Ничего не отсекла. Микела получила свой приз. Да. Смотрите, как она зажалась. И вот по поводу Микелы сразу так, простите. Вот, вот здесь вот давайте поставим границы да и то есть вот эта граница микела получила свой приз все свободны больше про микелу не хочу то есть вот она сразу такая но ну, такая внутренняя внутренняя напряглась а о чем это говорит о том что действительно произошло нечто из ряда вон выходящие и это но ну, очень сильно подрывает авторитет того дела которым она занимается и вообще не только того дела вообще но ну, всколыхнуло общество поэтому вот здесь вот она абстрагируется от микелы да и несмотря на то что как бы может быть она и интересуется ее судьбой да но она действительно на прямой контакт не пойдет и это понятно это политически понятно здесь вот как раз вот если она сейчас начнет заигрывать с Микелой это будет нами воспринято не очень хорошо и она это понимает и она понимает на чьей стороне справедливость вот в чем дело да и она вот как я поняла по интервью она очень вот за справедливость знаете такая правдорубка правдолюбка но ну, идем дальше так значит начинается срач я уже вижу я срач чувствую у меня не Ой, ну, Ксюша, это вообще Ух, На любой срач я сразу чувствую запах. Начинается все. Микелла. Нет, не Микелла. Поддельное голосование. Раз. Светлана Лобода с двумя другими девочками. Вот какие они классные. У меня сразу какой сигнал? она всем своим видом показывает, что она вот за этих девочек. Я тебе прокомментирую. Вот как бы... там были не девочки, там был мальчик, мальчик Анна, Роберт, там была Нино, прекрасная, потрясающая малышка, с которой мы по-прежнему в контакте. И там было еще много очень крутых детей, которые были у меня в команде. Вообще, этот так. голос я вспоминаю крайне позитивно, потому что это... Эм, по-моему, я не говорила тебе, что вообще у меня есть мечта, вот мое дальнейшее будущее. Я бы хотела обязательно открыть продюсер центр и заниматься продюсированием да, талантливых ребят потому что мне кажется что мне это близко и мне это может получиться и поэтому голос это было вас вот, кстати, обратите внимание, как дальше она рассказывает о том, что ее действительно волнует. Она рассказывает с эмоциями, да, она воодушевленная такая. Вот про этих деток, как она рассказывает. Вот в данном случае я вижу действительно мамочку, вот маму в, в хорошем понимании слова, когда она взяла вот этих деток, да, и она для каждого из них действительно стала мамой. И вот дальше давайте смотрим делать песни. Все дети, которые были в моей команде, они были все равны. Я не выделяла никого. я это делала принципиально. Да, у меня были фавориты, да, у меня были любимчики, но я понимала, что это дети. И ты должна детям каждому дать равноценную долю своей любви, своей, своей заботы, объяснить, да. что и как должно быть. Но, когда я ты выделила нет, любимчиков? Нет. Микела стал победителем. А эти ребята со слезами. Смотрите, Микела стала победителем. Опять внутреннее напряжение. То есть она, она не, при, не признает ее победу. Она, она вот внутри в ней все сопротивляется. Нами на глазах встретили меня в коридоре и задавали вопрос, почему не мы? И я, для того, чтобы их поддержать, приехала домой и сделала первым делом пост. Это была поддержка моя и Роберта, и Нино. Мне очень жаль Микелу в этой ситуации. Сразу после э, голоса, после последнего эфира, мне позвонила Ла Борисовна и сказала: давай мы вручим э, звезду тем деткам, которые проиграли. Я сказала, отличная идея, давайте таки сделаем. Ну вот в данном случае я вижу действительно человека, которого можно назвать мамочкой. Если ну, мамой, да, она, она стала мамой, она полюбила всех детей. Для нее не было вот прям да она говорит были фавориты да там но все равно всех их я люблю каждого из них и вот когда вот так бах и такая несправедливость особенно на глазах у детей ну естественно ей нужно было поддержать тех кто кого обидели и она этим и занялась в общем то как любая мать вот здесь вот я ее больше как мать понимаю потому что вот она здесь повела себя более по, -по справедливому потому что та э, мамочка которой срочно надо забрать игрушку да на она за этой игрушкой ничего не видела она вот просто вот хочу для своего вот ребенок захотел вот что я могу ребенку запретить что ли вот вот это та мамочка да а вот здесь вот настоящая мама которая а ну да она их не рожала естественно но она повела себя вот здесь более объективно да и больше вот как-то она постаралась просто как можно выровнять эту ситуацию просто выровнять просто спасти а алсу сейчас на нее обижается Ну вообще просто приплыли картина маслом но здесь я вообще не поддерживаю никак алсу и поддерживаю а, светлану и а, вот что касается ну, это мое личное мнение опять-таки а то я тут с умным видом это проговариваю вы конечно же вольны решать ну эту ситуацию рассматривать со своей стороны и в общем то можете даже стрим на эту тему сделать и рассказать свое мнение но вот лично я считаю что в данном в данной ситуации вот мне больше импонирует поведение светланы лободы я прям вот все вот полностью поддерживаю ее потому что она действительно повела здесь более объективно себя и более по-человечески по честно вот честность с ее стороны действительно присутствует и э, она не говорила э, Ксюше, что она звонит что она там общается она то что она сказала я ей верю на сто процентов вот такая вот история э, да А что касается алсу ну естественно она находит себе оправдание она находит себе отговорки чтобы не сказать правду а правда заключается в том что прости дорогая дочь я просто увлеклась тем что ты захотела этот подарок а этот подарок можно было вот сейчас я так понимаю вот после всего этого а уже теперь к сожалению ну там продюсирование или еще что-то а уже не будет иметь таких плодов как вот когда-то сработала салфу а, потому что не, не у нее теперь такой багаж до да, багаж вот нашего мнения нашего осуждения но ну, к сожалению так получилось что ребенок в общем-то не виноват она просто захотела игрушку а мама вот так вот ринулась эту игрушку добывать получается что ребенка здесь винить не в чем она действительно может быть талантливой певицей. она если это ее ну вот любовь то да, ее дело всей ее жизни то конечно же дай бог чтобы это все когда-то утихло и ну, мама с папой естественно найдут другие способы для того чтобы продвинуть талантливого ребенка но ни в коем случае никогда не надо ее ставить сравнивать с другими детьми вот здесь ксюша очень правильно сказала ну и последний фрагмент на сегодня какой был самый болезненный момент для тебя во всей этой истории вот сейчас когда ты можешь уже об этом говорить спокойно вот может быть какое-то сообщение какой-то человек с экрана какая-то ситуация дома вот самое болезненное что было для тебя в этом во всем Только ты сказала, надо было расплакаться Я сейчас не думаю о каких-то сообщениях Или там оскорблениях На самом деле Самая большая моя боль во всей этой ситуации Это та боль, которую ну, я ненарочно причинила своему ребенку Все ну вот здесь вот конечно своему ребенку о других детях она даже не подумала понимаете вот это вот однобокая арабская психология она конечно же вот вот к сожалению да да ей больно да и здесь я конечно же ее ну вот понимаю отчасти да она сейчас она видит страдания ребенка и ей вдвойне больней потому что когда ребенок вот я знаю просто у меня четверо детей когда они болели я готова была в пять раз больнее болеть чтобы только им не было больно да это любая мать так себя поведет и когда ты понимаешь что ребенок страдает то конечно же ты страдаешь в 10 раз больше ты ну готов все сейчас сделать чтобы своему ребенку сделать как-то легче, да. Здесь я ее понимаю, но она вот, к сожалению, к сожалению, признает свою вину только отчасти. А с точки зрения вот того, что она причинила боль другим деткам, она не понимает. Она как-то вот, знаете, вот вот в этом плане, ну, не очень мне это нравится. Она этого не заслужила. Ну да, она этого не заслужила, я согласна. Я очень об этом сожалею. Ну, что поделать так? Ну, никто не предвещал, и видит Бог, ну, это, этого не должно было произойти. Ну да, этого не должно было произойти, потому что всегда это происходило, в общем-то, незаметно. Понимаете, всегда это... Вот есть же определенные даже те же голосования, да, всегда там есть кто-то кто предлагает вам какое-то количество голосов за деньги там еще что-то да но мы все привыкли вот в этом э, в рабском государстве мы живем ну, к сожалению я не хочу конечно сейчас про политику но мы э, привыкли к тому что вот э, нужна справка быстро да ты пришел к этой э, девочке, которая выписывает справки э, дал там ей 500 рублей да и она тебе написала но ну, вот это. Ну, э, как-то для нас это естественно понимаете если там что-то нужно получить мы это получаем это все просто вопрос денег да? ты пришел в магазин тебе надо молоко ты заплатил и купил вот так же и каким-то вещам которые решаются с помощью денег и вот здесь конечно же к сожалению немножечко коса на камень нашла и я очень надеюсь что вот этот случай будет показательным и для других мамаш для других каких-то ну вот родителей до да, детей если вы хотите чтобы ваши дети были талан признаны да то не ставьте их в конкурсы не выигрывайте за деньги вот больше это не не прокатит вот вот это я хотела сказать но но при этом очень надеюсь что это когда-то утихнет этот скандал да и все-таки ну найдут какой-то способ чтобы свою дочь продвинуть деньги у них есть все у них хорошо слава богу и дай бог чтобы все было хорошо а ни в коем случае не надо ну я, я понимаю я вот когда она плачет меня тоже это трогает и всех нас трогает и мы все ну, склонны к тому что когда мы видим плачущего человека мы ему сочувствуем но она не, не думает о том как плакали детки которые э, по сути они были победителями да а потом бах и место ушло ну вот она не думала когда она призывала своих поклонников голосовать за свою дочь да она думала только о том что ее дочь хочет эту конфетку да хочет эту игрушку вот вот к чему приводит эгоизм вот к чему приводит внутреннее рабство и давайте с вами будем воспитывать в себе вот это вот изживать из себя вот этого внутреннего раба и стараться не поддаваться вот когда и вот нас искушают да даже вот там продавщица сдачу не да вернее дала чуть больше подойти и вернуть ей эти копейки если там что-то пришло и ты понимаешь что это ушло от кого-то да просто возьми и верни вот вот это вот называется когда ты думаешь не только о себе а думаешь и о ближнем своем давайте думать о ближних своих а, и стараться вот как-то не переходить вот эту черту потому что ну, культура а, это как раз мы сами в себе должны воспитывать и не опускаться вот когда мы на эти соблазны ведемся то к сожалению вот такой вот печальный итог и итог больнее бьет когда бьет по нашим детям вот Казалось бы, ничего не предвещало беды. А вот сейчас представляете, как они сейчас страдают. Поэтому я им тоже очень сочувствую и очень надеюсь, что все-таки все будет хорошо. Давайте мне за наш эфир оценочку поставим по 10-бальной системе, чтобы я видела, что вы со мной. А я буду, наверное, закругляться. Так, но закругляться значит выводы какие первое это алсу полностью сама подтвердила что она действительно а, все это организовала да она не считает себя виноватой до конца она считает только а, ну, Ей жалко только свою дочь, но надеюсь, что со временем она ну, поймет, что не только своей дочери причинила боль, но это мы с вами уже разобрали дальше. А вот что меня очень радует, то, что мы с вами становимся все более осознанными. И вот по делу Влада Бахова, как все общество э, стрепинулось, да вот по делу с этим голосом как все общество знаете собралось и сказала нет вот это здорово вот побольше нам вот таких вот вещей потому что мы все больше ощущаем себя не рабами это здорово это классно это очень дорого стоит к сожалению вот в этой ситуации может быть излишне больно досталось алсу и ее дочери но я думаю что больше они таких вещей делать не будут вот, вот столкнувшись таким и другие посмотрев на них тоже делать такого не будут да спасибо большое вам мои хорошие за участие а значит будьте на связи подписывайтесь на канал я в ближайшее время будут еще интересные стримы под этим видео пишите кого еще хотите вы разобрать у меня правда уже список того что я хочу разобрать но тем не менее пишите под видео лайкайте те варианты за которые но ну, которые вы хотите ну а кто-то может быть уже написал а я буду смотреть по количеству комментариев за какую-то тему и по количеству лайков ну вот за какую-то тему а, и буду планировать свои стримы а, в этом соответствии да люблю вас всех вам хорошего вечера всем любите своих ближних а, любите вообще весна наступает до да, хор хорошего вам вечера пока пока